Но до безопасности было еще далеко. Рядом был полицейский участок. Я подумал, что смогу найти там более мощное оружие. To było na uprost, nie wiem, jak to było. Bo tak. Bo, ona też jak